И поехали смотреть, как Дэн у нас будет ноджибать старых Сильверов. Так, ну, судя по всему, уража Б, сука, блядь, тактик. Так, ну, встречать там будет один КТшник. Отлично, shift, вовремя. Так. И это, сострелялись, поменяли обоймы, а когда там выстрелили 2-3 патрона. Ну, а Дэн выходит как бы первым. Ну, я не знаю. Это, короче, выход, конечно, просто жесть. Выход инвалидов, я бы сказал. Снова под Б. То есть, причем, Дэн не просто под Б ходит, Дэн там, рван, дальше, дальше ходит, ван. Ван. он идет тупо в б То есть, не пытается как-то своей командой играть. По итогу, он играет, руку команду начинает играть, как минимум, просто 4-5. Потому что Дэн там что-то под Б пытается сделать, но... Так, выиграл первую перестрелку. Просто его команда просто она в четыре не может даже выйти на наплы. Ну, а Дэн, окей. он выходит с соло на Б, но.. пачка то вот. Так, ну потом еще за этим типом. Российским флагом. Сейчас в его руках. Судьба этого раунда. Так, первого он убил. Второго. Второго убил. Ну окей, сейчас тип выиграл траунд. А, нет положите там дебилоид с десятом там зарунил раунд oh, вот это вот пока он кидает флешку, он простирает в тайминге где-то секунды две то есть он может раньше выходить сюда плохо он брал типа Второй его убивает. Ну, вот тут тиммейт разменивает, который с пачкой и при этом не хочет выходить на Б. Что -то... Не знаю, при просмотре мне у Руссивер все время, блин. Появляется ненависть к людям. Этих рангов, потому что так тупить я не, не, не знаю, как можно. Но сейчас раунд для КТшника зависит от этого КТшника, который очень так вовремя подошел под Б. Так. Оп. ну все. Open down. Прикол в том, что те забились на шорте, и, кстати, это поможет им, по сути, взять какой-то степени раунд. Ну, кроме того, что, правда, пачка стоит ни хрена не под шорт, но... Ну, пачка дефается. Просто, как бы, если вы в шорт, то, блин, заплатите туда под шорт. Ну, окей, ситуация... Говно из жопы. 2 в три пачка выбита на КТ. На КТ, Карл. Дэн стоит, ждет. Кстати, при этом поджимает Бахаус, я не понимаю, их раунд делают. Да бля, о, ебать тайминг, серьезно. Только, только тип вот проходит примерно сюда, у него появляется, то есть уже дуло торчит, и дерветмент отворачивается, три тайминги, конечно. 10 подряд раундов отдали, там типа вообще никак не играют, как бы ну бот за терф это еще хорошо, ну за кт это будет полная жопа, ну как бы гг. И начинаю смотреть настоящий, просто pure experience from silver to ranks. Сорян за флешку, зная осознал, мне написал дм, то есть ну как бы, нас же за одежда идет в раунде. Посмотрим, что сейчас он за флешечку-то исполнит нам. Дэн таки заспойлерил. Ну, ладно, то, что заспойлерил, у меня меньше сгорит жопа. Если она была крайне хуёвый. Блять, серьезно, Дэн? Какая в пизу флешка, блять? Какая же... Осознал, а вот... А... Тут вопрос, а раньше нельзя было понять, что это будет хувый затей. Ну как бы. Никогда не надо достать гранаты в такие моменты, когда ты находишься плюс-минус в контакте с каким-то врагом. О, ну вообще, блин. А два биба и боба такие. Пф. Пачка какая пачка, зачем? А, ну хотя сейчас чел. Я вот этот. КТшник слушает. А этот, кстати, тоже. Ладно. Но ну, а сейчас все правильно сыграл, он типа видел, оп, тип не <Chronicles> дефьюзит, встал за задний плент и все, стоишь ждешь. пас выход, на, типа. Блядь, это спрей, конечно, пиздец, стрелял в одного, блядь, ебнул того типа, которого до этого стрелял, блядь, прям в голову. Что-то контрольный, так сказать, блядь. Плассов, бы, зачем. Ну, вот, зачем. Я объяснял, зачем ты стреляешь, когда ты не уверен, что убьешь? То есть, ну, ты видишь, что типа уже под головой. Он все, он сейчас уйдет, даже ты не нешь по ему стрелять и попадать, он уйдет за голову. И ты ему уставишь там хп ну, 40, да. Ну не убьешь же. Не проще ли было просто. Ага, увидел, все, на шифте идешь, идешь, идешь, идешь, охрана сейчас скинул будет сразу потому что по тебе инфы-то нету а тем, что ты вот так начинаешь стрелять заранее ты как бы как пытаясь убить ты палишься и по итогу уже не один человек на тебя смотрит, а два да. БЛЯТЬ у меня сырака горит Камон, чел, я тебе сколько раз говорю, тренируй зажим, блядь. Ну, сколько, мать его, раз, блядь. И, и, и что я вижу? 12 серия, я говорю по зажим в первых сериях. Вот тебе карта, тренирую спрей, как нужно спрейить правильно с калаша. Блядь, 12 серия, чел не умеет спрейить до сих пор с калаша. То есть, ну, научиться спрейить оружие очень легко. Ты заходишь на карту, смотришь, как оно спрейит. Точнее, куда нужно, блин, тянуть прицел? Все. Рафит. Смотришь и тренируешь, отрабатываешь, отрабатываешь, отрабатываешь. Автомати ну, пока что все идет хорошо. Как бы, не знаю, катка выигрышная, точнее, проигранная в салат и выигрышная, по сути, в салат. Так, ну опять нету там. У -у -у. Ну что я увидел? Ладно. Травм будет интересно, ребят, поверьте. Это будет интересно. Так. 5-2, уже 4-2. Плюс терп зажимают уже с спины. Дэн что-то куда-то лезет непонятно куда У него тип запушил бы апартаменты И как бы никого оп так Минус два тиммейта Два в два уже Интерстинг. Есть в апартаментах и в яме И во все Опять тиммейт Сейчас апартамент наверное жахнет Ну да Правда Дэн Дэн жахнули с апартаментов раньше Дэн надо было максимально просто сыграть я думаю, лучше даже было бы уйти на КТМ. Извините эту позицию. У тебя тип как-никак -как, все равно жмет уже апартаменты. И, как бы с апартаментов он выйдет и халпанет тебе. Так, а, ну этот... пять 2 ситуация превращается в взятые раунды террористов. Так, я уже доиграл, no. как-то не бегает. Пошел второй тоже пошел неплохо на месте я поменял позицию то что ты стоишь в одной то же позиции где-то уже убил двух пол как бы сидачи по которым тебя будут выходить и они уже просто будут на тебя выходить сразу специально на твою голову отлично ну и все полос тут особо уродин инфы нету но 5 в 1, я думаю уже не сольют. Два в 5, конечно, слили, но... <смех> так, пошли кушать. Демоны. Сейчас один найдет, пиздера. Трой, идет, все. Замечательно.